Давай стойку боевую стал все дал мне левый сбок. на месте. А Теперь без, без движения вперед. Вон она как. Сань, все нормально. смотри. Ты вот ты стоишь в стойку, ты вот сюда руку поставил. Uh -huh. Ты вас руку с где? И у тебя без выхода получается вот такое движение. Ты сбоку не можешь вот отсюда ударить. Вот сюда немного руку поставь. Посмотри. Вот к себе локти чуть-чуть, вот. вот, вот молодец, вот это, вот эта дырка здесь оставь. И теперь, посмотри, когда вот твоя рука, вот он ты вот здесь. Не вот здесь, у тебя теперь вот оно движение. Вот он логоточком круг, вот прям до себя. Попробуй сейчас. Ты мне сейчас вот понимаешь? Тебя... Попробуй не сильно ударить. Прошу тебя. Mm -hmm. Ты сейчас не попал. Мне было очень больно. Yeah. Что значит, извиняюсь? А? Да ты сам себя извинил, что ли? Красавчик. А? Оп, Группировался. Наклонился. Вот. Во. Во. Вот сюда, да. Вот. А теперь вообще не разгибай локоть. Давай без ног мне. Надо поймать эти это, твои руки. Почти. Вот. Вот как ты разминочное на движение? Вот крутишь? Да, да. не Вообще не. Вот напряги бицепс. Да. А плечо расслабь. А бицепсы напряги. О! Вот он ты, локоточки. Вот круглую спину еще. Вот, сюда. Вот, качнул меня, качинул, качанул. Оп, локтем. Круг мне сделай. Вот такой локтем. Во, без ног. Посмотри на меня еще раз. Смотри, что делаешь ты опять. Здесь, да, пошел. И вместо того, чтобы продолжать это движение плеча. Ты опять то, что мы разговаривали. Туда. Ты пытаешься попасть кулаком во время удара. Тебе самое главное начать движение. Он сам идет. Говорю, как в своях в бильярде, а? Непонятно как. Качнул локтем. Сверху прям подними локтем. Медленно, ближе ко мне. Шире ноги, поставь. прям. Прямо. Во, во. Без ног говорю. По одной рукой, хорошо. Медленно, прошу тебя. Вот делай круг, чтобы посмотри. Вот так хочу. Вот так прямо сделай. Вот уж перевернулся, чтобы плечо. Не торопись, говорю. Просто смотри сюда. Не на бороду мне смотри, а на лапу смотри. Почти. Вовнутрь локоть. Да, но ну сделай ты медленно. Но ну не надо сильно. Саня, ты мне что по лапам лупишь такая? Голым кулаком. Они хоть и кивларовы, но прям пробиваются, же. ты что? Сделай медленно, почувствуй само движение. Вот сейчас классно получилось, но прям вот вовнутрь локоточком, да, вот это движение. А второй локоть поймай при ударе. Поймай второй локоть при ударе вообще перевернись, как будто локтем ударил. Во! Вот это, а теперь без ног, одной рукой. Не разгибай локоть, еще раз прошу, сжимай кулак. Давай, давай, давай, давай. Давай, не тяни к себе, все вот сюда бей. Саша, сюда смотри. Оп, начать этот удар надо. Сашенька, начать его надо. Вот это вот сигнал, вот эта кнопка. Вот, вот дай вот так вот локтем. Во! Вот этот круг просто, а теперь медленнее сделай. Еще вообще напряги луку руку, не разгибай. 10 баллов. И второй локоть поймал. Во! Что ты сделал? Мысль понятна? Еще раз стал. Так же, так же к себе. Оп, локтем прямо вовнутрь. Бей. Саня, вот сюда смотри. Ты что мне бороду смотришь? Делай, не на ускоряйся, сделай медленный. Да одной рукой сделай, достанет. Стоп, Саша, напомни одну ситуацию. Если тебе мозг разрешил доносить удар, то ты уже и так достанешь. Не помогай удару. Тебе главное этот удар начать. Качнуть прям локтем. На самом деле это плечо пошло вперед, это уже удар пошел. Ты раз, и не начинай потом улучшать его. Все, уже удар пошел. Почему? Вот, к себе, к себе колонки. Вот, вот к себе локоточки, да. На месте, без ног. Еще медленнее. Ты видишь, ты разгибаешь лук. Ты разгибаешь лук. Вот это движение. Он вот тут будет переворачиваться. А, а ты делаешь мне вот это движение, начиная, пытаешься попасть кулаком. Ты пытаешься попасть кулаком, дотянуться, ты его туда закидывать должен, отпускаю, раскрываешься. Не разгибай локоть вообще, он сам разогнется. Вот и все. Что ты сделал по-другому? Ну, я перестал контролировать. Как... Умница! Нельзя во время удара думать, как ты будешь бить. Ты просто дал, мы с тобой нашли самое главное кнопку, понимаешь, вот, вот включение. Вот ты локтем дал круг, все у тебя первое. Как разминочное упражнение, вот ты делаешь. Ты что, думаешь, как я сейчас вот тут подниму? Ты просто крутишь и что, переворачиваешь. Еще раз. Умница, не контролируя, уже локти. Вот плечи, да. Нет. Ну не надо, блядь, сильно. Ты сделал, понимаешь, вот ты. Саша, здесь вторая ситуация. Ты ударил, получился с определенной скоростью. А сейчас ты такой, да ты понял, сейчас я еще лучше сделал. Нет, не получится. Твои мышцы скоординируем вот для этой скорости. Ты сейчас стал быстрее делать, в итоге потерялся. Тебя раскрывай. Медленнее. Не контролируй удар, но не разгибай локти. Вот сюда, вот тут, вот, круглая весь. Без ног, без ног. Поймай локоть второй. Да. Вот сюда, прям вовнутрь, дай локтем. О! Без ног, Немедленно сделай, руку сломаешь нахрен, больно же. Я сказал локтем дай вовнутрь. Локоть дай вовнутрь, прям перед ударом. А, все. Да. Вот и все. Вот это движение локтем вот сюда тебе дает безвыходный переворот следующий. Понял? Да, локтем вовнутрь, назад он идет. А вот сюда вот сюда ты теряешься. А вот это на команда у тебя прошла. Понятно? Еще раз да, локтем вовнутрь. Группировка, шире ноги. Ближе к себе руки. О! Молодец. Адес открытый да вот в этом моменте понятно да что парень уходит рука кулак опускается ниже плеча начинается раскрывание начинается сохранение не раскрытия локтевого сустава при перебороте плеча дает возможность длина удара ребята чего это не локоть разгибаемый. длина удара вот работа плеча вот это длина удара а насколько локоть распрямится это уже следующее и то есть что он сделал Дав локтем вовнутрь у него обратно пошел переворот плеча, естественно. Не ушло назад, не опустился кулак. И продолжил. И при боковом ударе ни в коем случае не пытайтесь достать. Влезать, он как сказал правильно, влезать во время удара в сам удар. Самое главное. То есть его надо просто правильно начать. Качну, он сам перевернется, сам пойдет туда. Дальше, блядь, и второй локоть ловим. Все, пользуемся. Спасибо.